Всем привет! Единственная дочь Алены Яковлевой, 27-летняя Мария Казакова, вышла замуж за своего возлюбленного, актера и музыканта 37-летнего Ивана Заматаева. Свадьба прошла в Подмосковье. Давно не помню такого настоящего творческого процесса. Зачастую в театре и кино не встретишь людей, так болеющих за свою работу. Высказалась о событии сама актриса на личной странице в Инстаграм. Пара решила не ехать в ЗАГС, а заказала выездную регистрацию брака. На торжество были приглашены только самые близкие люди жениха и невесты. Мария выбрала белое платье с открытыми плечами, а Иван – классический костюм темного цвета со светлой рубашкой. После свадебной фотосессии молодожены отправились отмечать события в ресторан с верандой. Известно, что Казакова и Заматаев познакомились два года назад на кинофестивале в Весентуках. Для девушки это брак первый, для ее избранника – третий. У мужчины есть сын – Дмитрий. Сейчас он с Марией живет в загородном доме ее матери, знаменитой артистки Алены Яковлевой. Свои поздравления Марии адресовали ее звездные подруги Анна Монакина, Юлия Зимина, Лиза Арзамасова. Очень рады за тебя. Будьте очень счастливы.